Сегодняшняя проповедь посвящаем термину «адалят» — тема справедливости, важность справедливости. Аят сури аннахиль аят 90, Всевышний Аллах говорит «Инна Аллаха ятмру бил адли вал ва и «Поистине Аллах повелевает справедливость». аят 90. Из этого аята мы видим, что в нашей религии справедливость является приказом. И в каждой теме, в каждом месте, в каждое время мы должны быть справедливыми. Это приказ Всевышнего Аллаха, и он ложится на нас, на мусульман. Что такое справедливость? Справедливость – это воздерживание от дел, противоречащих шариату. Это называется справедливость. Справедливость – это идти по истинному пути, вести других, быть примером для других. Это и есть справедливость. Справедливость – это... Возвращать права того, у кого они нарушены. Это справедливость. И не прикасаться к чужим правам. Что такое справедливость? Справедливость ⁇ это выполнять свои обязанности в свое время и в своем месте. Это называется справедливость. Выполнение своих обязанностей в то время, когда она предписана, и в том месте, где это нужно сделать. То есть вовремя и на определенном месте. Это и есть справедливость. Чем является справедливость в этом мире? Справедливость – это причина достижения внутреннего спокойствия сердца. То есть, на вопрос, можно лежать без справедливости, можно. И это мы видим в людях, когда на столе экзотические фрукты и овощи. В СССР этого не было. Машины все новее, новее. В СССР были лошади и колеса деревянные без амортизации. Но все равно люди говорят, да жизнь плохая. Все равно. То есть все равно в сердце беспокойство, все равно как будто что-то не хватает. Причина – человек, значит, несправедлив. И тут не, не, не надо понимать, у меня две жены, я отношусь к ним справедливо. Не только в этой теме есть справедливость. Поэтому нужно понимать, что это означает слово «справедливость». И насколько бы человек не возвышался – не только человек, но и народ, общество, насколько бы он ни возвышалось, если не будет справедливости, то все равно конец будет печальный, если нет справедливости. Поэтому, если есть справедливость, и внутри будет спокойство, и в обществе, и в народе будет полностью спокойствие, и будет любовь, и будет доверие. Соответственно, там, где нет справедливости, там нет ни доверия, ни любви, ни спокойства. То есть все ходят и друг на друга косо смотрят, не договаривают, даже не рассказывают, потому что они боятся. То есть нет доверия. Вывод – нет справедливости между ними. Поэтому в обществе гения справедливости нет защиты ни души своей, ни имущества, конечно же, и чести, на намус. Поэтому общество, народы, племена, нации могут жить без справедливости, но определенное время. Даже малое время. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорит, тот, кто своей семье и своим подчиненным, когда будет справедливым, то есть отношение, взгляд, этот человек перед Совершенным Творцом будет на минбаре сделан из нура. То есть, когда сутный день будет, до сутного дня уже все меньше и меньше. Замечайте время, как ускоряется. Это один из признаков сутного дня. Вроде бы вчера была пятница, снова пятница. И так время будет быстрее и быстрее. Соответственно, возможно, и в сутный день кто-то будет переживать, а кто-то будет сидеть на минбаре из света. Вопрос, почему, что его так... Возвысила ответ очень просто. Он был справедлив к семье своей, к детям, ну и к своим подчиненным. Именно справедливые отношения. Тогда у него из этого хадиса видно гарант, что он будет не то чтобы переживать, как ему избавиться от ада или же от ответственности, он будет думать уже, как другим помочь, раз он сидит на минбаре из Нура. Хадис из... Источника, сборника, имама муслим. Когда мы говорили про справедливость, про права, то есть вернуть права. Здесь, во-первых, нужно сказать первое право того, кто имеет право перед нами, перед людьми это, конечно же, наш Творец, который нас создал из одной ничтожной капельки, дал нам в жизнь, тело, душу и дал нам все, что нужно для жизни. Первое право его. Мы обязаны перед ним выполнить первое право. Кто это право выполняет, он называется справедливым. Кто это право не знает или же нарушает, соответственно, он называется несправедливым. Что за право это? Это уверовать, то есть иман. В сердце вера плюс на языке. То есть человек обязан говорить «Ля Илляхи Илляллах Мухаммад Расуль Аллах». Если он там да может говорить, если он в это верит, если он знает перевод, нет божества, кроме Аллаха и Пророка Мухаммад его, Расуль, посланник, тогда он выполнил право перед Всевышним Творцом. Значит, у него справедливость есть. Потому что он выполнил право. Кто же это не говорит, или из-за стеснения, или здесь пора остался страх? в СССР, как просовали из-за религии, отправляли на каторгу или же сажали в тюрьму. Из-за этого он до сих пор боится говорить. Возможно, будет скидка, возможно, но все равно право нарушается. То есть он должен это, хоть и боится стесняться говорить перед людьми, он хотя бы должен это выучить и знать перевод на своем языке. Это право Всевышнего Творца. Мы говорили в проповедях, что есть право Всевышнего есть право людей. Поэтому право человека вернуть, обязанность Всевышнему Творцу, вот этот первый фарс, то есть иман. Также всем известно это справедливость, это отношение к людям, конечно же, и отношение к животным вплоть до мельчайших насекомых, где человек, иногда проявляет жестокость. То есть может просто так наступить на червяка, скажем, или же на гузнечика. Это уже в адрес к этому существу. На примере пророка говорится, что когда он шел, <coughs> даже когда цеплялась репейник или же какая-то колючка, он не так жестко дергал одежду, а... Останавливался, назад шел и отцеплял его, а потом дальше шел. В нашем же случае мы идем, дергаем, потом останавливаемся, а потом все чистим. А он остановился, чтобы этот отцепился. То есть он проявлял даже настолько милосердие даже к растению, которое называется сорняк. Хотя, я думаю, у пророка не было такого деления, а этот сорняк, а это хороший цветок. Иногда же люди делят. Далее, признак, признак того, есть ли в человеке справедливость. Первый признак – это когда человек смотрит на богатого и на бедного одинаково, разговаривает одинаково, относится одинаково к рабу и к хозяину, к ученому и к неграмотному. Перед ним они все равны. Это и есть один из главных признаков того, что в человеке есть справедливость. С этой человек разговаривает с богатыми по-другому, мягко, красиво, как-то приблизиться к нему, вдруг он поможет деньгами, а с бедными так, как будто вот он сейчас мне этот, там этот, как грязь пристает. Тогда у него нет справедливости, поэтому отношения это тоже зависит. от... От справедливости. Если она есть, отношение ко всем одинаково. И здесь мы не говорим про высокомерие. С высокомерным разговаривать нужно высокомерно, с скромными скромно. Это другое правило. Здесь речь идет о богатом и о бедном. О рабах и о хозяинах, о об ученых и о неграмотных. То есть здесь речь только о физических свойствах, не связывая высокомерие. Поэтому, если перед справедливым повелителем встанет какой-то сильный Бахадир Пахлеван, сильный, насколько бы он сильно не был, если правитель справедливый, то он всегда будет выше. Потому что мы знаем все по воле Всевышнего Творца. Вплоть до ветра. Вплоть до листка, который падает. Вплоть до рождения и смерти. Все по воле Всевышнего Творца. Будет его воля – происходит. Соответственно, если кто-то кому-то пришел, здесь уже нужно понимать, что это по воле Всевышнего, значит, это испытание, экзамен. Нужно вспомнить про справедливость. Также говорится... В хадисе пророка пророк говорит «Сохраняйте себя, берегитесь от дел, которые противоречат шариату, и будьте справедливыми в адрес детей своих». В хадисе говорится <coughs> две темы <coughs> – это избегать действий противоречия шариату, и вторая тема это справедливость. То есть в этом хадисе из двух источников имам Бухарима Муслим, мы видим, что вплоть до страха перед действиями против Шарета, это тоже относится к теме справедливости. То есть, например, если мы там пьем чай, если мы не интересуемся в печенье, есть или спирт, или его нет, тогда вопрос человек не боится харама, что ли? Сидит, кушает конфету, <къем> ему неинтересно, там, может, ликер, а нет ликера. А он испаряется, то есть легкомысленный. Где такое может быть отношение к еде? Если еда заходит харамная в желудок, мы знаем 40 дней с намазом и со всеми действиями, что будет. Поэтому и мы должны воздерживаться от того, что запрещено в шариате, и даже не просто запрещено, а противоречит, и в адрес детей. То есть, сколько бы, много бы, не было бы детей, родители должны смотреть одинаково. Не должно быть, что какой-то ребенок остался без внимания. То есть, как лишняя ложка в семье. <как> Поэтому пророк сказал, что в раю есть три вида людей, из которых один мы можем быть, а можем и все три. Три вида. Пророк делит народ рая на три категории. Первая категория – это управляющий, раис, но какой управляющий? Справедливый и успешный. Два качества, говорит Пророк, справедливый и успешный, говорит. это, говорит, один из категорий райских обитателей. Здесь, конечно, можно сказать, что я не управляющий страной, зато управляющий в семье. То есть этот хадис можно отнести к нам. Ведь мы тоже управляющие, у нас есть супруга, дети. Значит, мы есть пастух в своей семье, у нас есть свое пастство. Быть надо успешным и получается справедливым. Вторая категория обитателей – это, пророк говорит, близким своим и к мусульманам он проявляет, «милосердие», «у него тонкое сердце» – это вторая категория, которые будут обитать в раю. То есть, опять же, мы должны знать, что отношение к своим родственникам… Пророк не говорит отношение к родственникам мусульманам, он отдельно говорит, отношение к веру, к семье, к родственникам и к мусульманам с милосердием, говорит. И иногда слышно, что некоторые к родственникам, которые не верят в Аллаха, относятся очень нехорошо. Это противоречит шариату. Ислам этому не учит. А пророк что говорит? Милосердное отношение к своим близким. Пророк не говорит, если они уверовавшие, если они намасчитают, он так не говорит, он говорит близким. И вот Аллах и спросит, как ты относился к своим близким? Кто-то кто говорит, а я скажу вот так, вот так. Опять же, в легкомыслии видно, противоречит хадису. Должно быть милосердное отношение, и плюс ко всем мусульманам. Это вторая категория, которая живет, будет, будет жить, обитать в раю. Опять же, у нас есть возможность быть из второй категории. Ну и третья категория, это относится к семье, у которой много детей. Это уже может и не ко всем. В хадисе говорится, что хозяин семьи, в котором есть много детей, то есть очень много людей живут в его доме, и он воздерживается от харама, говорит пророк. Почему он так говорит, воздерживается от харама? Когда много детей, харам имеет отношение? Имеет отношение прямое. Потому что харамным методом заработать деньги можно легче и проще. Обманным путем или же... Воровством можно заработать. То есть накормить семью. Но пророк что говорит? Третья категория людей рая, те, которые имели много детей, семья большая, и он воздерживался от харама. Воздерживался, говорит. Не занимался харамом, а воздерживался. Плюс он воздерживался от спрошения. То есть он не попрошенничал, то есть не говорил, как сейчас актуально в интернетах пишут, просим вас оказать помощь. «Семья», «Потому что», «Потому что». Очень много реклам, очень много объявлений. То ли правда, то ли ложь. И вот третья категория, он не спрашивает помощи, и он что делает? Водерживается от харама. Это третья категория, которая будет в раю. Мы здесь говорили только про пользу, Будущего мира. Говорили, что будет, будет у справедливого Минбар из Нура, и у справедливого будет одна из трех категорий в раю. А в этом мире сказали? Сказали. У него будет сердце, в сердце будет спокойствие, так как сейчас, когда все есть, и дом есть, и еда, и супруга, все есть но нет в сердце спокойствия. Значит, справедливость имеет пользу прямую, что в сердце будет спокойствие. Человек будет уравновешенным, спокойным. И, конечно же, нельзя напомнить, сказать про халифа Умара, которого прозвали прозвищем как Фарук. От слова «фарк» разница. <coughs> Этот сподвижник <coughs> второй халиф, имел прозвищу фарук по причине того, что он различал в отличие от остальных людей очень сильно различал ложь от истины очень сильно отличал вы скажете я тоже различаю отличаю но на уровне у марали и вот в конце как раз о нем и мы хотим вам рассказать значит известно когда он был халифом он заболел президент заболел мягко говоря халиф и прежде врачи говорят, что твое излечение, шифа, в меде. Если мед съешь, ты получишь излечение, шифа. Но в это время ни у халифа Умара было в доме мед, ни на прилавках не было меда. То есть купить возможности не было. Но зато было в казне бейт -уль -мал. Раньше в халифастве был бейт -уль -бал, и раньше в каждой мечети во время СССР был бейт -уль -бал. Он знал, что в Байтульмал, то есть казна, там мед есть. Он прекрасно знал. Президент, зная, что в казни есть мед, мог бы пойти взять просто. Это же для его лечения, это же, это же фарс. Лечить свое здоровье – это фарс. Абдам-ль-Фараил ас -сиха". ас фараил То есть самый первый фарс, самая первая обязанность мусульмана – это здоровье. В принципе, могли бы сказать, да, а что не пошел. А нет, не пожал, потому что он фарук. Он отличает истину от лжи. Он позвал всех людей, в мечеть всех собрал и спросил разрешение. У народа можно ли я возьму мед из казны? Кто так сделает в нашем мире? Это, наверное, будет чудеса только. Но зато каждый является в своем месте, где он работает, ведь есть и начальники, то есть возможность есть втихаря что-то для своей пользы иметь. Легко и, пол, и легко и, как говорится, просто. Но если вспомнить Умара, который тоже имел возможность пойти просто искаженный взять, это же президент, но он что-то сделал, присылал разрешение у народа. И как только народ разрешил взять ему искаженный, он взял мед и получил излечение, излечился. И вот это как раз таки является истинным примером справедливости. И вот это и есть Образец Халиф, Унар, Раделлах, Айнгул.